Куд? Боже, боже, что происходит? Вперед! Какой там избыточный есть? И прыгай, прыгай! Продуртуа, да сама себе на Альгиз, вперед! Можно, можно! Локи, вперед! Аля, вперед, вперед, вперед, вперед, вперед! О боже! Сейчас она ее загонит обратно в воду. Обратно воду. Красава, красава. Хочу, я хочу. Светлана тебе, пожалуйста. Нет. Все, погнали. Погнали, погнали. Вот даже не ее погнали. Аля! Всё, фу! А взбаламутили сразу воду.